оформлении таможенных процедур и экспорта. То есть мы готовы катализаторы эти производить, доставлять под конкретные задачи компании. В частности, компания Лукоев последний раз поставила непростую для нас задачу не только произвести и предоставить партию катализатора с ворот завода, так называемой